Привет, психологи! Добро пожаловать на очередное видео. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас всех за поддержку, которую вы нам оказываете. Как вы знаете, миссия канала Немиркин заключается в том, чтобы сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И вы помогаете нам в этом, так что спасибо вам. А теперь вернемся к видео. Как вы думаете, насколько привлекательны вы кажетесь другим людям? Есть ли у вас неуверенность в некоторых частях себя? У каждого человека есть своя неуверенность в себе и может опасаться, как это может выглядеть для других людей. Но никогда не знаешь, те самые качества в себе, в которых вы не уверены, являются чертами, которые некоторые люди могут ценить и находить привлекательными. Хотя, конечно, есть доля правды в поговорке, никто не может знать вас лучше, чем вы сами. Когда речь идет о привлекательности, иногда мы просто не можем сказать, потому что мы так строги к себе. Чтобы помочь вам в этом, вот 8 недостатков, которые на самом деле делают вас более привлекательной. Номер один: Вы застенчивы. Вы говорите мягким голосом, но большую часть времени предпочитаете молчать? Вы пригибаете голову или ерзаете, когда люди смотрят на вас? Хотя вам, возможно, трудно в это поверить, на самом деле есть много людей, которые считают застенчивость привлекательной чертой характера. В мире, где общительные, разговорчивые, ответственные люди стремятся быть в центре внимания, возможно, есть что-то освежающее в общении с человеком, который любит слушать больше, чем говорить. В конце концов, застенчивые люди часто воспринимаются как более загадочные, интригующими и приземленными по сравнению с другими. Второе. Вы неуклюжи. Еще одна черта, которую некоторые находят удивительно привлекательной, это неуклюжесть. На самом деле, психология утверждает, что мужчины склонны находить неуклюжесть в женщинах привлекательной. Не только потому, что это заставляет их казаться более искренними, молодыми и возбудимыми, но и потому, что это заставляет их чувствовать себя нужными. Неуклюжесть также заставляет людей чувствовать себя нужными, подойти к вам и помочь вам, когда вы в затруднительном положении. Номер три. Вы легко смущаетесь. Часто ли вы смущаетесь, когда люди дразнят вас? Или смущаетесь, когда ваши друзья высмеивают вас за что-то? Вы краснеете, визжите или закрывать лицо, когда это происходит? Хотя для некоторых людей это может показаться недостатком. Легко смущаться является довольно привлекательной чертой для других, особенно для мужчин. По аналогии с предыдущим пунктом, люди, которые легко смущаются, кажутся более искренними. Потому что они не пытаются скрыть свои истинные чувства. Номер четыре. Вы ботаник. Те, кого называют ботаниками или гиками, часто получают плохую репутацию за то, что они глубоко любят что-то. Но что в этом плохого? Будь то комиксы, аниме, видеоигры, бродвейские мюзиклы или какой-то другой непонятный интерес, не так уж много людей могут к этому относиться. Быть ботаником — это не то, чего нужно стыдиться. Более того, есть люди, которые находят ботаников привлекательными по тем же причинам, по которым их критикуют. Они целеустремленные, возбужденные и, прежде всего, страстно увлеченные тем, что им нравится. Номер пять. Вы слишком честны. Всегда ли вы говорите то, что имеете в виду? Для тех, кто устал слушать, что все говорят им то, что они хотят услышать, может быть приятно иметь кого-то. Кто всегда говорит правду, несмотря ни на что. Честность может быть очень привлекательной чертой, потому что это означает, что вы не собираетесь тратить их время. Не собираетесь тратить их время или играть с ними в интеллектуальные игры. Несмотря на то, как трудно это может быть, вы можете просто выйти и сказать то, что им нужно услышать. Номер шесть. Вы слишком много рассказываете. «О, мне не следовало этого говорить». «Извините, я так много говорю и делюсь». Похоже ли это на вас? Хорошая новость в том, что один из положительных моментов в том, что если вы слишком много рассказываете в том, что это позволяет вам казаться более искренним и доступным. Хотя некоторые могут предпочесть тайну, есть и те, кому нравится, когда кто-то является открытой книгой. Это может быть связано с тем, что ваша открытость создает комфортную обстановку для них открыться и поделиться тем, о себе, которыми они обычно не делятся». Это облегчает им развитие близости и близости в отношениях. Номер семь. Вы не торопите события. Всегда ли вы долго принимаете решения, потому что вы склонны все обдумывать и сосредотачиваться на всех деталях? У вас всегда много всего происходит в голове? Вероятно, вы глубоко мыслящий человек и любите наблюдать за ситуацией, прежде чем сформировать свое мнение. В отличие от тех, кто всегда жаждет острых ощущений или гонится за одним острых ощущений за другим в своей жизни. Вы цените и наслаждаетесь тишиной и покоем в своей жизни и предпочитаете не торопить события. И с людьми, которые чувствуют то же самое, это может быть очень привлекательным качеством. И номер восемь. Вы жаждете поддержки. Для людей нормально жаждать привязанности от других. Хотя это правда, что иногда люди, которые открыто желают тепла, сочувствия и поддержки от других, иногда могут быть немного раздражающими, особенно когда они кажутся слишком нуждающимися или отчаявшимися. Есть что-то приятное в том, чтобы быть с кем-то, которое заставляет вас чувствовать себя нужным. Будь то добрые слова, милые жесты, заботливые подарки или просто время и внимание, наличие партнера, который хочет и просит о поддержке, может быть очень привлекательным качеством. А вы нашли что-нибудь из этого удивительным или познавательным?